Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео касается владельцев автомобилей, у кого установлена цивилизация. Данная проблема, конечно, может возникнуть не у всех, но у меня такая проблема возникла. Поэтому я хочу вам кое-что сегодня показать. Давайте начнем. В общем, суть в чем, перед Новым годом я после мойки загнал машину в теплый бокс, чтобы высушить ее и так далее, тому подобное. И перед выездом хотел ее завести, она у меня как бы не завелась. Думаю, что случилось, непонятно. Ладно, не стал на месте разбираться, как бы, снял просто клемму, поставил обратно, и она у меня завелась. Проехал буквально пару километров, заехал в магазин. Вышел с магазина и я не завелся. Все, что я не делал, как бы ничего не помогало. Клемму снимал, там, думал, что-то у меня с электроникой, возможно, еще там, там подобное. Ну, возился буквально там минут, наверное, 10, не больше понял что что-то не так с сигнализацией как бы есть немного опыта да. и оказалось в чем проблема сейчас секундочку я вам все покажу сигналку мне ставили у дилера так как мне с было некогда и смотреть на этот провод у меня он как бы резервный еще я не реализовал, не реализовал эту функцию где он не замыкает все с ним в порядке так у дилера я стал сигналку я уже сказал в общем во всем был виновата вот это реле. Это реле блокировки бензонасоса. Ну, можно бензонасос блокировать, можно стартер. Все что угодно. Управлять сигнализацией. Кстати, посмотрите, как оно расположено. прям в таком потайном месте. Ну, как машину угнать? Ну, невозможно, наверное, угнать. Тяжело будет угнать машину. Тяжело будет найти эту релюху. С одной стороны, им спасибо, то, что мне не пришлось полмашины разбирать, чтобы его найти. С другой стороны, толку от него, я думаю, мало. В смысле защитных функций. В общем, у меня просто вот это реле, оно накрылось. В общем, что я сделал? Получается, вот эти два контакта, это управляющие. А вот эти три, один всегда замкнутый, другой... Один замкнутый, при, когда реле не сработало, а другой разомкнутый. Когда срабатывает, сигнал приходит сюда. В общем, что мне пришлось сделать? Чтобы нас работал. Благо у меня была скрепка с собой. Просто вот эти контакты я соединил. Вот там в той колодке получается. Провод мешается мне видео снимать. Вот в этой колодке я соединил провода. Ой, скрепку поставил. Вот между этим контактом и вот этим. Здесь получается вот, вот он и вот. И благополучно доехал до магазина, купил вот этот реле. К сожалению, к сожалению, со злости я выбросил старое реле. Не надо было его выбрасывать. Поэтому не могу точно показать, что с ним случилось. Ну, в общем, оно пришло в негодность. Вообще-то, по сути, по сути, должно стоять вот такое реле. Я не уверен, что оно именно со старлайна, но это реле шло в комплекте с сигнализацией. У меня просто я нашел у себя в загашнике. Видимо, человек приезжал, и есть такие люди, которым вот не нужна эта блокировка. Они просто просят вот сделать и подешевле, чисто, чтобы открывали, закрывали звери, все. Видимо, это было из той истории. Так что имейте в виду, вот такая проблема может вас поджидать. Я не знаю, почему не поставили вот такой или а поставили вот просто. Это простой желе, который продается в магазине в любом. Скорее всего, производит Китай. Я не знаю, не уверен. Я сейчас поставлю вот это. Но перед тем, как я поставить вот это, сейчас я разберу эти две релюхи, и мы с вами вместе посмотрим, чем они друг от друга отличаются. В общем, разобрали мы реле. Если честно, жалко, что нет у нас здесь. Весов вот это где-то раза, наверное, почти в два, ну полтора точно тяжелее, чем вот это. Смотрим контакты. Качество самих контактов. Вот они, пятачки. Вот смотрите, какие они здесь. И... А здесь вот он, вот он контактик такой ну совсем не серьёзный. и там медью даже не пахнет ну может она лужона я не знаю что разбирать я сейчас не буду но не вызывает доверие если честно сейчас я еще замерю сопротивление катушек от этого зависит ток потребления роли ну, как бы не такой прям показатель но все же посмотрим интересно мне. однозначно вот это реле, вот здесь они латунные все здесь они омеднённые, я не думаю, что они целиком из меди, просто омеднение есть. Это как раз контакты, которые работают в цепи, вот эти управляющие. Так что сейчас посмотрим сопротивление. Так, вот у нас 85 Ом, это у нас получается, вот, скажем так, хорошее реле, которое мне понравилось. Характеристика мануэра рассчитана на 40 ампер питающей цепи. А это вот характеристика, скажем так, не очень хорошего реле, 55 Ом. То есть сопротивление меньше, ток потребление будет выше. Ну, теперь обратите внимание на катушки, Сколько здесь меди, и здесь сколько. Ну, естественно, здесь сопротивление больше показывает, потому что здесь... Намного больше намотка. Провод примерно одинаковой толщины. Ну, это на глаз. Точно сказать не могу. Думаю, вот с такой релюшкой проблем бы у меня не возникло. Я не знаю, почему поставлю вот такого типа. Жалко, что выбросил, еще раз говорю. Имейте в виду, что проблема может быть именно вот в этом. Всем всего хорошего. Давайте не болейте. Всем пока.